23 мая утро, но уже жара. Соседка дала ведро картошки. Посадила сама это лишнее. Горит или выкинуть, или отдать. но ну, в общем-то, я сказал, что ей дам какой-нибудь какой-нибудь лотос, когда. Ой, лотос. Лилию. когда э, зайдет. Вот. Ящик такой пластиковой. пленочкой заделал воды налил и вот так вот пусть он немножко меня покиснет у меня совсем нету картошки всю зиму жил без картошки ну дала что отказываться что ли? хотя времени но ну, абсолютно нету а сейчас я покажу свой огород это это это что-то с чем-то и вот в этот огород я собираюсь садить эту картошку работаю на грядке тяпкой разбиваю грудки Сейчас я пойду на огород, я просто вам покажу и буду молчать, потому что ветер будет э, шипение и плохо будет слышно. Просто посмотрите, что это за огород, ну, что это за земля, представляете, куда я собираюсь садить. И собираюсь постепенно отвоевать у себя вот эту абсолютно безжизненную, неплодородную, даже почву нельзя сказать, это лунный грунт, вот, хочу сделать им плодородным, вот. Хочу эту картошку садить Там плохо росло Я, я вообще не представляю, как там вообще что-то росло когда-то Но это росло же вот Вроде ветра нет Вот такая панорама Понятно, да? Теперь... Так вот. Вот так. Вот в такой превращаю. И вперед. Итак, продолжим. В одно время у меня было много картошки. Ел одну картошку, удивлялся, как так одна картошка и другого не хочется. А в этом году вообще картошки нету. Иногда хотелось. Ходил в магазин, брал китайскую картошку. Буквально с футбольный мяч. вы представляете, что такое футбольный мяч? Вот такая картошка была. Бывало средних размеров, вот, вот таких вот. Но это все равно, для наших огородов это гигантское. Начинаешь его чистить, а там черное внутри. Черное. От нитратов, естественно. Хоть все свое. Некогда заниматься. Занимался бы цветами, теплицей. Строил бы навес для цветов. Дали картошку. Сколько с нее я возьму, не знаю. Ну, бесплатно дали. Сколько бесплатно пожил? Ну, может быть, на это месяц. Может быть, на этой картошке бесплатно проживу. Ну, вам, конечно, все равно, но а мне почему-то нет. Месяц бесплатно жить. Ну, надо время тратить. Вот сегодня весь день убью до обеда. Я не знаю, успели успели эти кирпичи превратить хотя бы вот такие вот вот такой гравер. Вот. А потом что? Ну вон меня куча перегноя. Ну, буду садить. Вот перегной это будет она гнить, вот, то есть э, расти в перегное. А в земле, то я извиняюсь, не знаю. Ну а дальше что? Пойдет тема травы. Я у соседей спрашивал, такую траву не косят, а не надо забирать. Буду травой мульчировать. Плюс э, буду привозить.. Э, Вместо того, чтобы цветы накрывать Буду привозить кедровые шелухи Сверху мульчировать, все это перерабатывать И в конце концов, я думаю, земля будет У меня рыхлая Но когда это будет? Когда это перегниет? Когда она станет плодородной? Ну сейчас вот это, а не плодородная Это абсолютная безжизненная пустыня Вот отвоевываю Я не помню, как, как раньше было Плохо росло, согласен На тех грядках плохо росло, крайних Вот ну, надо что-то делать когда-то. Ну, приходится. Еще раз решил продублировать или повторить свое видео о земле. Какая у меня земля. Я не знаю, есть ли у кого? такая земля. Вот такие гл грибы, глыбы. Это был дождь. Она стала мягкой. Я лопатой перекопал. Занимался чем-то другим. А, сегодня рыхлил такую же землю под посадку картошку ну как можно картошку в такую землю садить я не знаю короче подвигла меня к этому видео вот эта тяпка видите во что она превратилась вот так вот от чего ну я вот так вот вот так вообще бесполезно разбивать поэтому я вот так вот ребром бил бил вот так вот и, и в конце концов вот результат все ну что-то делать, выровнять то таможен в тесах Или как вот, вот такая у меня земля Дальше что Вот такая еще тяпка советских времен Я вот так вот переворачиваю вот, И наношу сильный удар Пока она не рассыпется А потом уже добиваю вот это Она тяжелая такая, мощная И вот сегодня Приходила одна дама Мы с ней разговаривали Она говорила а нет, у меня земля рыхлая, я ее не копаю. Я просто виллу чик-чик-чик, и все, она мягкая. Ирина, как вы виллами это делаете? Она объясняла, вот, допустим, вилла, да, она не копает ни лопата, ни трактором. Она вот так вот виллу загоняет ногой, да, вот так вот. Ну, не знаю, еб на мою землю, я посмотрел, как бы она, блядь, хотела виллу загнала. Вот так вот загоняет, и вот так вот, и все, дальше опять. Оп, и вот так вот и все больше ничего не делает вот но у меня был другой вариант я просто вот так вот загонял вертикально и вот так вот делал ну то же самое или или не то же самое это было года два назад а может три но это мне не давай рыхлую землю вот, почему? Ну, потому что пошли дожди И за, заилила, и все и она опять стала как кирпич Поэтому Ну, как бы с ней не согласен Но какая разница, вот так вот Она говорит, нет, так не пойдет Ну, как не пойдет, ну, то же самое Или, или вот так вот И вот так вот, но ни одно и то же Ну, воздух туда попадает А раз воздух попадает, будет пересушивать ну, понимаете, что приходит вот эта вот Перекопка и переваливание пласта а то, что когда вы копнули Не дай бог земля мокрая Вот так вот ее пересушивает, И она становится вот в такое состояние Переходит как кирпич Вот, выход какой А единственный выход Сейчас я вам покажу в другом месте Видите? Хорошо видите? Что это? Не знаете? Я вам скажу, что это Это куча перегноя Машину мне привезли, содрали Естественно, вот, вот такая маленькая кучка 4400 стоит. Ну, я потом понял, что это дорого очень, потому что в газете нашел объявление, там такую кучу могли привезти, ну, скажем, тысячи за полторы. Большой машиной выводить. Ну, это было маленько, их было трое. Но как ну, как-то, не прошло в голове. Ладно, все, мелочи. Почему вот это вот, перегной? А вот... А его перекапывать не надо. Почему? Он мягкий. Он никогда не будет твердый. Он никогда не будет пересушенный. Почему? Они не слипаются друг с другом. Вот я без всякой перекопки беру туда руку. Вот. Понимаете? По самый локоть. Она мягкая. Вот берете вот. Попробуйте с теми моими нами так сделайте. Нет. Поэтому выход какой напрашивается. <кх> Заносить на огород все, что можно. Стекло мне привезли, ну, спасибо Песок, хорошо Я вношу, ну песок не наводится Потому что бесплатно не привезет Особого машины нету. Дальше, иголки могу бесплатно привезти да. Кедровую шелуху Главное, чтобы Они не слепались И трава, вот траву, которую вы скошите Она ничего не даст, почему? Она перепреет вас через неделю и превратится в удобрение. Ну, через месяц, и все. Ее не будет травы, и ничего она не даст. Удобрение даст, а рыхлость почвы не даст никогда. Поэтому нужно хотя бы вот такую солому, что ли, привезти. Или какую-нибудь стерню такой вот. Она будет дольше намного перепревать. И вообще лучше, вот как я, ношу и ухолки. Рыхлее почва стала? Да, стала. Да, от иголок стала. Потом она перегниет, и будет удобрение. Кедровая шелуха, это еще лучше, там еще больше микроэлементов дольше будет э, перегнивать да дольше но она дольше будет и рыхлая почва и что нужно вносить вносить вносить они а так что внесли и остановились не-не-не каждый год носить почему Ну вы каждый год сеете что-то огурцы и помидоры картошку Оно берет и вы думаете ох какой хороший урожай да не не радуйтесь, потому что чем больше вы урожай взяли, тем больше туда нужно внести. Причем я э, читал где-то, что нужно на одну треть больше внести, чем вы взяли урожая в килограммах. Вот так вот, чтобы она перепрела. Вот к чему нужно стремиться. Если бы на городе вот такая земля была, <laughs> это было чудесно. Но наш, как кирпич как бетон. И вот разбиваешь, разбиваешь и думаешь, до да чего это тупой, бессмысленный труд, бездарная трата времени. То есть ты разбиваешь, разбиваешь эти грудки, понимаешь? Да, она становится мягкой, но если, ну, не, не, главное, не такой мягкой. Но! Самое основное, что этот труд пойдет на смарку, если ты ничего туда не будешь вносить. Понимаете? Нужно обязательно вносить, потому что если не вносить, опять будет дождь, опять будет солнце, и она превратится опять в бетон, земля. Поэтому нужно вносить. Что я делаю? Ну, это очень долго, долгий процесс. Это не так, что как одни. Вот, в начале лета начал, осень у меня идеальный город. Да никогда не будет такого, никогда. Это я говорю вам. Давно смотрел на саженцы петуни в интернете Вот такие именно пятнистые Вот не то, что там по краю там э, полосочка Или вот так вот, звездочка полосочка А именно вот пятна Вот э, в конце концов взял Вот тут взял розовую, а вот эту взял синюю Вот это второй день Видите, что она превратилась от чего? И непонятно от чего А была вот, э, ну, вот как вот в центре, да? Ну типа фиолетовая такая да, но превратилась-то, не знаю, в малиновую. Малиновый звон на заре. И что это такое? Берешь синюю, получается. Ну вот это зря взял, она как-то блеклая. Ну не было красной. Вот если бы вот такая была, я бы ее взял. Конечно, вот эту взял, а вот эту не взял. Я так хотел синюю красную. То есть грязовое небо и ледяное небо или какое там ночное небо ну и ну, что это я, я не знаю вот от чего так происходит ну брал же синий филетовый, то есть и вдруг она свет поменяла вообще <саспоркут> это что так надо что ли кто знает ну ко мне в комментариях черканите пару слов есть такая поговорка у нас русских слава богу а чему здесь ходит богу вот я за его землю что ли Долбанную, блядь. Ведь мог он любую землю сделать. Ну почему такую сделал, как кирпич? Вот бил-бил, раз с самого утра, весь день бил. Ну и в результате вот, что получилось. Нормально? Вот его земля. За что его хвалить? Ну за что хвалить? Я никогда Бога не хвалил. Ни за что. Когда что-то сделал хорошее, допустим, вот почти рядом с моим домом вывалили ну 5 минут езды на велике ну спасибо и никого нету а вот за землю эту нахрена он такую землю сделал трудности что ли а вот вы знаете бог богом но э, вот эти околобоговые э, инситуации выдумают люди причем не очень умные видать религиозные фанатики тупые выжившие из ума Начинает выкрутить. Вот типа Бог посылает на человека испытания, чтобы проверить его. Да что вы говорите? Идите его в жопу. Мне эти испытания нахер не нужны, блядь. Ну что, сейчас попью чаю. Ну, придется или выжигать. Выжигать, наверное, придется. Отпиливать конец. Рубанок вперед. Понимаете, руки у меня есть. И силы есть, и, и работать. Ну... Но... Ведь весь день, вот я м, долблю эти грядки, думаю, а, а нахрена вообще нужно? Ведь, ведь это же ничего не дает. Опять вот я вот весь день угробил, считаю, угробил на эту долбаную землю, которую. Ну неужели нельзя всю землю землю песчаную сделать Богом? Чтоб не, не так нажимать, а просто руками копнул и все. И она песчаная, рассыпается. И плодородная. Нет. Сделал как бетон, или как кирпич. И вот ее. Долблю и думаю, грустной мысли, что, а ничего-то не меняется от того, что я делаю. Ничего. Ну, рыхлую сделал. на ну, что? До первого дождя. Дождь, потом опять солнце, и все. И она опять в то же самое превращается. Понимаете? И даже, вот если в такую землю посадить, то обязательно нужно рыхлить. Обязательно каждый день выходите рыхлить. Полил, тем более, на следующий день рыхлить. Потому что при такой жаре там корка будет. Поэтому нужно выносить, блядь. А тут времени нету, потому что вот меня стоит, вот работа. Ее садить нужно. Соседка картошку принесла какого-то хера. Ну нет, картошка нужна, но не... а кто садить будет? Я же не могу садить арбузы, дыни, огурцы одновременно с этим. Вон нужно расп... Все это нужно делать что-то. Вот цветы. У меня хорошие цветы, интересные, на которых можно заработать. На картошке не заработаешь, а за капузо набить. Ну, вот так вот. Вот такая жизнь. Вижу, в конце концов, тяпку сломал. Ну, конечно, если, если бить, как молотком по ней, потому что... А иначе не получается ничего. Вот так вот, господа. Так что, вывод какой? А я Бога не хвалю за это. Нет, земля будь она проклята. Это не земля, а убийство одно. Убийство. Себя убиваешь натурально. Я столько энергии выложил, за что? Ну просто она, она в никуда уйдет Опять же земля это пересохнет, нужно выносить. Вот если была вот такая у меня куча Вот здесь вот лежала куча Ну без проблем, ее взял, вынес И все это перелопатил это Время, время уходит, блядь Вот еще два момента, за что благодарить Бога Вот я сделал вот такой указатель Возле дороги показывал на мой магазин Ну нормально, нормально Шесть лет стоял Блядь, вчера какого-то пидораса, блядь Малолетку подослал Взял, нарисовал Родители, вы обратите внимание Вы детям настучите по башке Вот что они делают Вот он рисовал Он даже не знает зачем вот Зачем нарисовал Я зато знаю Бог его послал Ну, чтобы подговнить мне Надо же, да? Испортить жизнь Ну, а что это? Только так Вот вчера я смотрел Комета вот так вот пролетала Думаю, сегодня... С ним... но дело в том, что она Вот так вот на закате я ее увидел Чуть-чуть вот так вот было И она скрылась Думаю, сегодня посмотрю лучше За час выйду, она же вот так, наверное, должна лететь Блять, облака Вот обязательно, вот я заметил, как что-то задумываешь Блять, обязательно какая-то сука Мразь Начинает портить Все дело, ну, облака я не увижу Ни хрена А вот так вот посмотрите, она же откуда-то Отсюда вот и должна вот так вот лететь медленно. Летит в пять раз м -м, ярче, чем звезда. А я спокоен. Я спокоен, как танк. Понимаете? Даже когда я громко говорю. Я спокоен. Я философ по жизни. Ну просто, ну нахрена мне вот это нужно? Да? Ну зачем эти блока? Ну убери нахер, боженька, убери нахер эти блока, блядь. Мне нихуя не видно, блядь. Из-за тебя комета. Вот специально дослал. Это не единичный случай, если было так единичный, Каждый раз, когда что-то начинаешь, думай, блядь, обязательно какая-то причина идет. Против. А случаев массы. Все. Подряд. Понимаете? Все. Что у меня было. Вот только задумаешь, блядь, обязательно какой-то тормоз.